Всю ночь лил дождь и буря рев грозящий, Пугал живых и слышался везде. Мир полным мрака, был как настоящий, Казалось, нет другого на земле. Но утро луч ворвался в эту темень, Так, словно был, из чистого огня. И темный мир вдруг тих стал И растерян от яркости. Начавшегося дня, и все, что ночью наводило ужас, Грозилось или грезилось живым, При свете этом, беспощадно Сдулась и превратилась в пепел или дым. И стало видно, словно на ладони, Кто духом чист остался в черной мгле, И кто под маской святости придворной Таил всю зло, что было. На земле. Так ночь миров порой в себе скрывает, Чудовищ мрака и счастье и бурь, Но утро по местам все расставляет, И грязь внизу, и чистую лазурь.